Всем привет! Сегодня я буду разводить мужиков на бабки в Тимде. Скажем так, искать себе папика, чтобы посмотреть, как на это реагируют наши мужики. И самое интересное в этом то, что я... Парень! Я-то по себе и своим пацанам знаю, на что ведутся мужики. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали! Для большей честности, я решил сделать девушку из себя, с помощью фильтров. Но получилось вот это. <связь> и вот это. <связь> Поэтому я решил просто найти милые фотки красивой девушки в гугле. <связь> Итак, пишем в гугле. Красивая девушка. Как будто скромный парень, который впервые получил доступ к интернету. Красивая девушка. Не, ну, как бы не, ну. Не, ну. Нужно как-то, чтобы оно еще при этом было реалистично. Я вижу реалистичный Тилан Блондо, который исполнилось 8 лет. Как раз это как минимум по одной статье не нарушает закон. Вот, давайте это мы сохраним. Скачать изображение. Тилан Блондо Рост. Вот мне нравится, как людей интересуют такие вещи. Вот тупо тилан бландо рост. Я реально никогда этого не понимал. Вот, это тоже похоже на настоящую фотку, вот точнее на фотку настоящей девушки, которая могла бы где-то здесь жить. Хотя неделя моды в Нью-Йорке 2017, тем не менее, все мы на одной планете, все мы друг на друга похожи. Ну, в принципе, вот еще несколько, буквально вот это. Ну, видно, что она англосаксонка, не наша девочка, не наша. Вот это изображение, как раз изображение девушки, которая, мне кажется, в понимании банальной эрудиции может просить спонсорство у мужчины напрямую. Она какая-то такая халеная на этой фотографии. Я тут отмокаю в воде. <смех> Дайте денег. Так, последнюю. Ну, вот, правда, вот нужно просто избегать... Это вот она в детстве? Вау! Это, то есть, за ней СМИ следили вот с этого возраста до 18-летия? Кто она такая? Пишите в комментариях. О! Ну и вот последняя фотка, которая выглядит очень естественно и такой простой-простой. Как мне повезло с этой девушкой. Почти так же, как с моей девушкой. Мне с тобой очень повезло, знаешь. Если мне кто-то из парней напишет, ты не настоящая, ты же Тилан Блондо. Я ему напишу, зачем тебе это знать? Ты же мужчина, разбирайся в футболе, в отрыжках. Самая красивая девочка в мире. А, это она в прошлом, самая красивая девочка в мире. Вот она как. Итак, хорошо, смотрите, Тилан, да? Вот нашу женщину-референс звали Тилан. Как бы назвать нашу baby girl? Ну, получается, Таня или Танюша. Танюша. Господи, я бы в жизни не лайкнул девушку. В тиндере, потому что у меня есть девушка. С именем Танюша. А может еще цветочек добавить? Ммм, да. Я не целевая аудитория этого аккаунта, в любом случае. Танюша. Или все-таки Танюша и цветочек это слишком, да? Таню? Может Таню? Таню это находка. Следующие символы запрещены. А, нельзя, нельзя. А, просто Таню. Таню можно. 1900 96 шестое. Я думаю, что супер. Наш профиль из шести фотографий готов. Мы можем приступать к раскручиванию мужиков на бабки. А, смотрите, мы еще не написали описание, точно. Я напишу так. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на скупых мужчин. Конечно же, на троеточие эмоджи. Какие обычно тупые эмоджики используют девушки. Да, это похоже на девушку, которая прям попрошайничает. Я напишу так еще. Красивая. Ищет щедрого. Вот и все. Вы думаете, что это невозможно? Что на такое никто не купится? Посмотрим. Тиндеруха крутится, лавеха мутится. Мужики! Поиграемся с вами, Чешо. Владислав пишет: Здравствуйте. Неужели они не читают описание? Приветик, с цветочком. Не слишком? Ну ладно, уже все. Пишет Артем: Привет, красивая. Давай знакомиться. Сука, Артем, никогда так не знакомься. Это ужасно. Привет, давай. Кого ты тут ищешь? Ники Евгений Русланович пишет: Так, ты только кошелек тут ищешь. Привет. А что тут такого? Я же сразу сказала, как есть. И вот этот смайлик. Интересная реакция Евгения Руслановича. Итак, Евгений, я не против, уточняй. <смех> так, хорошо, мне кажется, что Евгений такой ищет та на кошелек, но как только она узнает, как я с ней общаюсь, она забудет про деньги. Ты заинтересован? Люди в основном, которые готовы прислать деньги, по крайней мере в наших странах, так. В любом случае рассчитывают за это что-то получить. Я просто много раз видел в сериалах и фильмах, что за рубежом люди присылают деньги просто так. Вот просто присылают. На этом строится большая часть мошеннических схем, крутящихся вокруг свадебных агентств. Хорошо, смотри, Евгений пишет, покажись. Хорошо, я напишу, как говорится, деньги вперед. Если что, я лично в своей обычной переписке никогда почти не использую эмоджи смайликов, кроме очень-очень редких случаев, и это точно не такие. Владислав, походу, не читал мой профиль. Мне просто вот интересно, я такие спрошу, вот, здравствуйте, я пишу, приветик. Как настроение сегодня, пишет Владислав, настроение купить себе что-то. И такой э, стесняющийся, вот такой, да. О, Владислав пишет. Сразу повернула разговор в нужное русло. Я пишу, люблю конкретику. И добавлю И туфли. Давай конкретно. Ребята, это сука. Рабочая схема. Я очень, очень, очень сильно вас призываю не повторять это. Я как бы сделал это все просто для того, чтобы посмеяться. Но не для того, чтобы вы взяли с этого пример. Пожалуйста, это кончено. Но я вовремя остановлюсь. Так, смотрите, средние найки, да? стоит где-то 200 долларов я думаю что туфли должны стоить 300 долларов есть обалденные в гулливере если что это трц у нас в киеве мне не хватает 300 долларов и добавлю еще из 300 Евгений Русланович, мне не хватает на сумку. Мне не хватает на сумку. Как я говорил, что чуваки реально, они не проверяют таких вещей. Если они видят, что их лайкнула красивая девушка, они теряют голову в жопу вообще нахер. Мне очень много раз рассказывали девушки, что им не очень интересно сидеть в тиндере, потому что буквально каждый чувак которого они лайкают, лайкает их. Причем мне это рассказывали девушки абсолютно разных типажей. И таких в частности. То есть вы представляете, как обычно мужики сидят в Тиндре. Вот так. Ну, в принципе, как я только что сидел. Владислав затих. Он сейчас, наверное, сидит и думает. 300 долларов, елки палки Это ж до хрена, в принципе. Вот Евгений Русланович. Вот это, блин, настоящее рыночное отношение. Я готов помочь. Но что мне будет взамен? А что ты хочешь? Я сейчас Владиславу напомню о себе. Я напишу так игриво. Влад, ну ты чего пропал? Блин, вот ребята, конечно, они так аккуратненько, аккуратненько общаются. Я смотрю, что большая часть мужиков вообще, типа, не реагирует. Давайте я еще минут 10 посижу здесь. И будем делать выводы. А Владислав сразу переводит в Telegram и делает правильно. Уроки самца <служжу> Слушайте, <служжу> если хотите, чтобы хотели вас. Тиндер это как базар. Телеграм это уже как ну хотя бы милая кафешка. Ваша задача такая: перевести из Тиндера в Телеграм, из Телеграма в кафешку, из кафешки домой, а из дома в семейную жизнь. Знаете, что я сейчас я, я думаю? Я уже не буду докручивать Владислава, он прям молодец. Владислав, это соцэксперимент. Девушка фейковая, проверяйте. Интересно, что он мне ответит. Я думаю, что Владислав подумал, ааа, слушай, обидно, конечно, красивый бил девушка, но будет не наука, Ладно, давайте, для того, чтобы контент прям состоялся, я еще раз пострюки у меня есть пары. Я давайте нескольким отправлю мартиночку, просто посмотреть, как люди на это реагируют. Ооо, чувак написал, кокос или Виктор, Виктор, как ужасно. И пальмы, и океан. Вообще все, что циируется с щедрым мужчиной. Ты в Киеве, пишет Евгений Русланович. Пока что на родине у себя. Скоро буду в Киеве. Евгений Русланович прикольно поступает, потому что я написал, типа, что пока что у себя на родине. А он такой, село, ПГТ. Мужчинка с чашечкой, я присылаю Мартинку, он пишет кофеек. Слабо. Интересно, может просто задеть его. Виктор написал, красивая. Вот сейчас тут на последних репликах Виктора мы, наверное, остановимся, потому что он сейчас что-то нам рьяно пишет, пытается нас заинтересовать. В данном случае я хочу просто немножко подытожить. Когда в Тиндере у тебя матч с очень красивой девушкой, ты, даже будучи мужчиной, всем таким прагматичным, расчетливым, серьезным мужиком, ты все равно внутри себя как на халяву ведешься. Ты думаешь, вот это будет классно, я там затащу ее в постель или будем с ней встречать она все такая интересная. Несмотря на то, что ты себе иногда даже понимаешь, что она тебе не подходит или видишь, что это какой-то чёс нагревалого. она там стоит на красной дорожке с Филиппом Киркоровым на фотографии, ты все равно думаешь, хочу это прямо сейчас, буду стараться над нашей перепиской, думать над каждым предложением, вот как сейчас делает Виктор, хотя Виктор прикольный чувак, судя по фоткам, прям интересный, вот так вот устроена человеческая психика, бедный Виктор пишет, пишет, не может придумать что. Я напоминаю вам, что у меня в комментариях 10 вот следующая штука что я потом выбираю случайный комментарий и рисую автора этого комментария поэтому чем больше комментариев ты напишешь тем больше шансов у тебя быть нарисованным в моем гениальном стиле и пока мы ждем ответа Виктора, подпишись на этот канал и нажми на колокольчик, потому что я посмотрел по статистике, О, там процентов 150 смотрят меня без подписки. Ребята, это надо срочно исправлять, вот сейчас же нажмите на кнопочку подписки, чтобы не пропустить подобных роликов. Читаю сообщения Виктора. С твоими фото хорошие ассоциации, но моей щедрости навряд ли хватит. Я в творчество много провожу, не в бизнесе. Вот так вот Виктор нам признался что нам не по пути. Грустная нота, грустная. Хотя можем и улыбнуться, потому что Евгений Русланович оценил нашу шутку. Кстати, уже на этапе монтажа я заметил, что аккаунт заблокировали. Видимо, на него много раз пожаловались. Поэтому, если вы хотите вторую часть или подобных роликов, то лайкайте как следует, пишите в комментариях, чтобы я создал другой аккаунт на другой номер. После того, как я закончу эту запись, я расскажу всем ребятам, что это был социальный эксперимент. А вы пока удостоверьтесь, что вы подписались, посмотрели другие мои видео и хорошо провели неделю! Я не знаю, почему я крикнул. Пока!